А чё ты я опять готовлю? У всех праздник как праздник, а ты срать на меня хотел. Олежа, держи. Что это? Эту студию мне Вика посоветовал что хочешь, чтобы я этой херней свое тело забил? Мне мое тело нравится. А тебе, видимо, нет. Сделай татуировку. Не будь как Олежа. Только до 14 февраля, приобретая сертификат, вы получаете 1000 рублей к номиналу. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.